Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня по плану салат. Я вас уверяю, во-первых, этот салат очень вкусный и готовится из самых простых и доступных ингредиентов. Вариантов и нюансов может быть масса. Кто-то какие-то ингредиенты не использует, а кто-то какие-то использует. Итак, что же нам понадобится для приготовления? Две куриные филе, салат айсберг, примерно 100 грамм рединский, у меня тут порядка 150 граммов консервированного нута, немного листьев петрушки. Для соуса нам понадобится у меня сметана 30%, порядка 150 граммов, Один лайм или же лимон, 1 столовая ложка дежонской горчицы и 1 вареное яйцо. Первое, друзья мои, что нам нужно сделать, это обжарить куриную грудку. Берем сковороду, ставим на плиту, разогреваем сковороду на средний огонь, добавляем оливковое или подсолнечное масло и обжариваем куриную грудку на среднем огне примерно 5-6 минут с добавлением тимьяна и сливочного масла. Если нет грудки, можете смело взять крыло или голяшки. Главное, чтобы было куриное мясо. Все хорошенько посоли. Все хорошенько поперчим. Итак, прошло 5 минут. Переворачиваем на другую сторону. А -а -а -а -а -а -а -а Добавляем свинец. Сливочное масло. Убавляем огонь до минимума, на четвертую именно на 3. Еще раз хорошенько солим и немного перца. Итак, наше филе приготовилась. теперь даем ей немного отдохнуть, примерно 5 минут, а мы приступим к приготовлению салата. Итак, друзья мои, теперь приготовим наш соус. У меня тут одно куриное яйцо, порежем ее очень мелко. Еще раз хорошенько проходим. Далее берем листочку добавляем в нее сметану. Сюда же к сметане добавляем 1 столовую ложку горчицы дижонской. Порежем лайм пополам. Сок одного лайма. И отправляем к соусу наши яйца вареные. Все хорошенько солим и перчим. И перемешиваем все хорошенько. И порежем очень мелко любую зелень, которая вам нравится, в моем случае это петрушка, и добавим наш соус. Добавляем наш соус, хорошенько перемешиваем. Вот так, наш замечательный соус готов. Далее, друзья мои, берем вот такую красотку редиску и режем тонкими кружочками. Итак, убираем эту белую часть и режем очень мелко. Вот так. Видите? Она прозрачная. Вот, смотрите. Но если вы не можете так, вообще нет проблем. Делайте так, как вам нравится, как вам удобно будет кушать. Друзья мои, если вам не нравится редиска или вы не нашли ее, можете добавить то, что очень сильно хрустит, к примеру. Можете добавить сельдерей или же болгарский перец. Можете добавить морковку или же капусту. То есть добавьте то, что вам нравится. Главное, чтобы хрустело. Далее возьмем половинку салата айсберг. Если нету айсберга, возьмите любой салат, который вам нравится. Итак, берем даги, режем крупными кусками. Вот так придем. Итак, берем большую миску, перекладываем в нем салат. Далее добавляем консервированный нут. Вместо нута можете добавить консервированную кукурузу или фасоль. Так. Далее добавляем редиску. Уже вкусно, да? Далее берем нашу куриную грудку и режем ее очень мелко. Долго ее жарить не нужно, по 5 минут с каждой стороны и у вас замечательная грудка. Берем филе и добавляем в наш салат. Вот так. Добавляем сюда же наш соус примерно 3 столовые ложки, потом посмотрим. Все хорошенько перемешиваем. Итак, друзья мои, наш салат готов. Теперь сервируем. Так, выкладываем наш салат. Так, побольше салата. Согласитесь, выглядит очень вкусно. Украшаем редиской, нашим куриным филе и последний штрих наше зелень. Итак, друзья мои, настало время попробовать вот эту красоту. Пробуем курицу. Это просто шедеврально. Наш салатик. Друзья мои, этот салат очень вкусный, несмотря на то, что состоит из самых простых и доступных ингредиентов. Я надеюсь, что вы приготовите этот салат, он доступен каждому. И я уверен, что каждому из вас понравится этот салат. Друзья мои, а на этом я все. Если вам понравился этот рецепт, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео. Приятного аппетита, до новых встреч, пока-пока.